Вот такой торговый центр. Елочка стоит. Народище. Детская площадка. Очень красивая. Детей полно. Да, мы в Лос-Крестьяности, напоминаю. И напоминаю это у нас... Себе. напоминает, да. И торговый центр этот называется Парк Сантьяго. Вот здесь... Написано «6». Вот такие дорожки в торговом центре. Красота. Всегда реал-эстейт работает. зайдем в Армане. Вот такая диспозиция. Торговый центр. Тут горы. Тут лифты. Тут паркинг огромный. И магазин хотелось найти. Красота. Зайти. Как тут все устроено. Одна персона. Максима. Так что одна персона и больше никого. особенно Все довольно дорого. но ну, есть хорошая ветровочка. Вот, смотри. Романия. Романи. Романи. Да, 208 евро. булки да. Хороший цвет. Вот этот мне нравится. Конечно, это мой любимый цвет. А это чья? М. 58 евро. Что 29? 24 евро, но, ну, правда, маленький размер, по-моему. Я не вижу, что такая цена. 24, четыре написано. Да. Вот это тоже симпатичное. Тоже 24 евро. С. Но мне такой цвет не пойдет, посмотри, а. Как я тебе в этом свете? У меня yes. такой сарафан. Смотри. окей так все пошли боссы сюда зайдем но ну, люди все тусуются здесь А здесь у нас второй этаж. Вон какие развлечения. Здесь у нас вот такая вывеска. Меркадона. И всякие магазины. Вот Меркадона закрыта. Может, сегодня какой другой праздник? Может, сегодня какой праздник? Да. да. Можно по-русски? Здесь да, русский... Здесь все русские. На дороге машин, да. да, да, вот мне тоже показалось. Странно. Ола! Да-да-да. А Кошелечки. О, кошелечек. Он такой толстый. ты длинный. В замену краденную. Так, вот здесь такие есть тонкие, мягкие. Это какие-то нити. Но я хочу из тряпочки. А трепочки нет. Так, ну что здесь? Цвет хаки преобладает. Это полный день. Да, уже, Он еще пустой, а уже как полный день. Да, вот такой магазин. 99 евро. Хорошая курточка. А мне вот такая нравится с бабочками. Как тебе с бабочками? 49 евро. А тут без скидок. Тут скидок нету. Ой, смотри, вот мой любимый цвет. Розовый. Смотри, я все на себя смотрю. Надо смотреть на изделия. Все какая красивая. Тебе надо. Мы какие пестротень, пестротень. Угу. Девушка, наверное, по-русски говорит. Ой, смотри, какие сумочки. О, мне такие нравятся. Как на рынке я покупаю пестрые такие. Тут, наверное, исти длинная ручка. Такой узелок. Узелок завяжется. А Что? Да. А, -а, а, ой, слушай, красивая. Она еще прозрачная. А -а -а. Минус пятьдесят. Так, ребята, берем. Берем любимый не цвет. На, <laughs> да. сколько стоит? 29, беру, ну, 59 минус 20, 50 процентов будет 29, вот здесь, 50. вот, здесь. Здесь. вот здесь. так, ну ладно, вот мой любимый рюкзачок, а я, я, я. да, может, такого бы меня не украли? конечно. Вот, вот молния. Тут не знаешь, что открывать. И вот эти штуки. Поэтому я, я думаю, что это, наверное, этот бы у меня не вскрыли. 59 евро. Вот такой хорошенький рюкзачок. Ой, так, ну что берем еще? Смотри. Ой, посмотри, что тебе нашел. Самое. Какие М -м -м. бантики. Вот зая. Да? А Сейчас. А там два... Да. Так, ну что, купоники? Вот эти детские псы, какая прелесть. Жалко детей уже нет. А. Он вот так просто так бы и купился. Вот эти вот симпатичные. Как раз бабушка. Чурное. Вот такой же только большой. Мне нравится. Вот такой он называется. Ну, так и тоже. Ну, это мужской, кстати, дизайн. Вот. и мне такой. Тебе надо в тон. У меня, У меня есть в тон тебе. А -а -а. Так, ну ладно, все еще посмотрели. Вот эти, вот смотри, какие золоченые кофточки с, с кистями. Ужас. 89 вот такое элегантное платье. очень Почем? Почем пива? Да, магазины не работают, но похоже, что сегодня Меркадон это не должна не работать. Значит, сегодня не рабочий день. Серьезно. Рано и восьмой выходил. Снобалдевая эта площадка. Слышишь, сколько детей? И все там как обезьянки. Вот мне понравилось, как этот самый сказал наш блогер. Что? что? Вот у нас туда делают детские площадки. Сейчас красиво то не думают о том, что там приходят Разные, да. папы, мамы ага. и даже бабушки ага. и даже дедушки и долгое время проводят на этой площадке рядом с детьми, да. но там нет ни туалета, ни руки помыть после этой площадки ничего. Да везде. Да нет, нет, я имею в виду в кафе. Давай кофе возьмем, давай посидим чуть. Мы же все они на помойке нашли можем отдохнуть. Я бы села там, где нет ветра. А вон там мягкие креслица, смотри. А, ну тут тоже мягкие. Ладно, давай, садись здесь. Ну там такие же такие пониже. Да. Садись, мы тут будем. Мне тут нравится. Ой, все, села. Можешь сосканировать меню. Это меню нам кофе, если Да. Мне эта площадочка для чего нравится. Сама бы пошла туда и там бы скакала. Ну, я я хочу сказать, что в России, по-моему, если какое-то покрытие сделать, да. требует снять ботинки. Mm -hmm. Здесь, ты снимаешь дорогу в туалет? Да. Я просто показываю чистоту пола. По-моему, такой стерильный пол. Да, вот. И мы пришли в туалет. Супер. Слайд, <ч människ XD> ну туалет можно не снимать. Так, все, как красиво. Паркинг. монстера древовидные монстера это фикус это пальма это фикус а вот уже и пальмы. пошли с собачкам место есть вот у нас все, с собаками нельзя везде. здесь есть где можно с собаками в любом месте ты приходишь приводишь свою собаку Не знаю. Объяснить? Объясни. Объясняю популярно. Здесь другие собаки. С такими собаками, как у нас, нигде не А с такими, как здесь, нигде можно. Вот такие красивые комплексы здесь, у воскресенье. Спасибо, что прогулялись вместе с нами по этому прекрасному торговому центру. Мы покажем вам еще много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.